Привет! Вот прошло уже две недели, как я начала выкладывать свою мозаику. Она мне очень нравится. Картина получается реалистичная. Вот вы видите тот участок, который у меня получилось выложить. Это одна третья от всей будущей работы. Одна третья без вот этого участочка, который еще беленьким закрыт. Просто я решила вам показать, ну, как бы. Картина на той стадии, когда она уже приобретает какие-то конкретные черты. То есть раньше, когда я ее выкладывала, тут были такие участки, например, полностью закрытые черным цветом. Вот они. И если бы я начала снимать отчет раньше, то было бы как -то не как-то не на мой взгляд, что здесь имел в виду художник, так сказать. Вот. А сейчас уже можно дать себе полное представление, насколько она будет большой и красивой. Я хочу повыкладывать эту картину вместе с вами. Для этого я возьму свой любимый цвет. У меня, пока я выкладывала картину, появился любимчик. Вот такой вот, цвет 800. В палитре ДМС он называется фарфоровый бледный. А, да, еще покажу вам, как у меня все это обустроилось. Поместилось у меня все это вот в такую шкатулочку. Сама шкатулка мне досталась от одного дедушки. Я всегда знала, что она мне пригодится, но до поры до времени она лежала. И вот пока у меня лежали эти стразы просто в пакетиках на столе, вот в голову мне пришла такая мысль, прямо осенила, что ах да, точно, у меня давно уже спрятано вот это шкатулочком. Прям разместилось здесь все как будто специально. Под размер. Не знаю, что уж такого я нашла в этом цвете 800, ну просто вот он для меня как десерт. Вот, например, когда ты ешь очень вкусное блюдо, и ты знаешь, что в этом блюде есть какая-то часть, которая тебе очень нравится. И ты вот оттягиваешь ее до последнего, чтобы уж насладиться по полной. Так и здесь. Я выкладываю все, кроме цвета 800. Его я оставляю для себя вот на самый-самый такой последний вкусный момент. Какой-то он нереально просто приятный. Так... Это он тут имеет символ Е. Сейчас я как-нибудь камеру так поднастрою, поудобнее. О. Вот, как сами видите, тут переходы по стразам. Тонкие такие очень. А, вот еще, да, перескакиваю с темы на тему. Но вот пинцет, когда я снимал первое видео, я пытался пользоваться им вот таким вот образом и брать стразы. Просто уже по ходу работы я поняла, что намного удобнее перевернуть пинцет вот так и брать ими стразы таким образом. Просто, не знаю, мне кажется, он так и создан для этого. Просто вот когда ты видишь его первый раз, хочется почему-то вот так взять, кажется, что он хватает должен вот так. Вот. Так, на чем я там остановилась? А, на том, что переходы страз очень тонкие. Например, коричневых оттенков здесь очень много. Не знаю, специально не считала. Но это... Ой. Да, делать и говорить надо еще научиться. Это... Вот, например, если коричневыми стразами выкладывать при таком вечернем освещении, искусственном, то иногда даже ты не понимаешь, поменял ты цвет или нет. Но при дневном освещении все становится ясно. Прям, не знаю, это создает такую дополнительную реалистичность, как будто ты пикселями просто выкладываешь видео, такой оттенок в оттенок, переходящий. Еще в чем плюс вот выкладывания стразами? Например, вышивки крестиком, если есть какие-то отдельные кресты, это сильно раздражает. А здесь вся картина построена на приеме диффузии. Но это совершенно никак не мешает. Потому что любой из этих стразинок можно взять по отдельности и просто вложить. Не нужно обрезать и закреплять нитку. Вот. Хотел вам похвастать, как я быстро научилась выкладывать. Но эти стразики хотят значит, покрасоваться на экране подольше. Ну что ж, подождем. Так... На самом деле, кстати, быстро выкладывается. Я стараюсь сделать так, чтобы получать полностью удовольствие. Я не выбираю там какие-то ряды или какие-то цвета. Я просто беру первый попавшийся пакетик, отыскиваю по номеру его символ и выкладываю этот символ. Или беру тот цвет, который на меня смотрит. И также выкладываю. И постепенно вся картина заполняется. Так, есть ли здесь еще номера 800? Ага, вот есть парочку. Вот еще один. Ну что ж, 800 номер закончился. Мне осталось заполнить буквально раз-два цвета. И я открою новый участок. И заполню вот эту вот третью часть картины полностью. А потом я сниму еще одно видео и покажу, что получится дальше. Спасибо вам. Пока.